Здарова, чуваки! Давненько у нас не было мобильных козуалочек, а хардкорились вы ребята. Давайте исправлять картину. Вот что я припас для этого дела: Аркадный сырок. Подземные картишки. И красочная головоломка на закуску. Ну, за любовь. Фьюри предоставит тебе возможность поиграть с едой. А конкретно с кусочком сыра тофу, который решил, что не просто белок до да жирок, но и достойный мастер кунг-фу. Игровая механика проста и сводится к двойному свайпу для переката, растягиванию сыра для скачка и сдавливанию для малого прыжка. Каждый уровень будет состоять из головоломок, построенных на физике. А особой сложности будут добавлять ниндзя с острыми катанами, способные порезать тебя на салат в считанные секунды. На адской кухне тебя будут преследовать враги, циркулярные пилы и даже гигантские боссы! Пройди Тофу Фьюри и докажи, что ты не коровой деланный!» карт Crawl – это крутая карточная игра с великолепной стилизацией. Твой враг – огромный дилер Аркалень, колоду которого ты должен опустошить, чтобы остаться в живых. Время от времени дилер будет скидывать полезные картишки, которые ты должен использовать с умом. Некоторые карты отвечают за оружие и экипировку, иные пополняют здоровье, дают монеты или делают еще что то пополезнее. С каждым новым ходом Аркалень будет выбрасывать карты с монстрами, и вам предстоит сложный выбор. Атаковать оружием, защищаться щитом или пустить в бой героя, теряя хитпоинты и пытаясь вовремя восстанавливать силы при помощи волшебного отвара. В общем, нужно выдержать баланс, мать его, или из пещеры тебе не выбраться па Luma – это великолепная трехмерная головоломка сделанная с душой и вкусом твоя задача состоит в посещении разных планет в поисках живых источников чистой энергии вращая крохотные планетки решая головоломки и смещая преграды на пути мы будем устанавливать световые зонды для передачи энергии и оживления планеты тебя ждут 20 потрясающих миров с уникальными головоломками и ресурсами красочная графика удобное управление и потрясающая музыка.